Привет всем, кто, короче, у меня добавил в друзьях в Одноклассниках. Покажу погоду, какая сейчас на данный момент в Сибири. Вот видите, дождик. Вот там вдалеке природа, вот так идет снег. Ой, тут и снег, но снег еще, в принципе, и может скоро. Вот как бы видите, какие тут тучки, дождик. Я сегодня тут плитку ложил там то все вот такая погода холодно промозгла. это вот я бассейн сделал это примерно за все лето я ездил сюда я езжу на работы вот так аккуратно все сделано панельки и тут еще обрешетка вот это все это все я сделал сам сво своими ручками Ручками, вот проводульки, дверь вот эта вот мощненькая, там еще порог надо будет сделать. Вот эти панельки деревянные. Да. <с> вот видите, потолок обшувал. Вот фонари. Все крутенько, крутенько. А здесь я сплю, там можно не смотреть. Я сюда приезжаю на неделю, потом выезжаю на выходные. Это вот я сегодня ложил плитка под уклон плитка керам, керамогранит цвет называется какой-то там природный камень не вникал шероховасто если в нее клей попадает вообще прям капец это видите вот здесь в середине вот сливное отверстие здесь плитка под уклон идет это чтобы здесь будет душевая вот там два крайника будет парилочка вот, парилочка все дела сейчас парилку покажу покажу парилку вот а здесь тепло прям нормально так чувствую вот здесь будет парная можно будет париться вот видите аналогичное помещение ой пол аналогичный тому полу то бишь душевой короче все ништяк